Наверное, очень интересный вопрос я затрону, это вопрос воскуривания. Очень часто говорится о разных растениях и говорится о целебных свойствах разных растений, но никто не раскрывает вопроса воскуривания растений, которые имеют тоже очень важное магическое свойство. Ну, полынь и белодона, в случае если ягоды белодон или полынь воскуривать на угле, то у человека появляется ясновидение. Сегодня бы я хотел э, дать, наверное, определенные качества различных растений, которые могут работать с человеком в том случае, если он будет эти растения не заваривать, не употреблять вовнутрь, а воскуривать. Наверное, было бы это очень интересно. В случае, если воскуривать кору березы или листья березы, то это будет очищать кровь, а также убирать карму у человека негативную. В случае, если он сделал что-то в своей жизни или сделали что-то его родственники, то именно воскуривание вокруг человека или раскуривание рядом с собой коры березы на угле будет очищать кровь и карму. В случае, если кору ели, а также иглы ели, то создаст события в жизни, сделает человека умным, человек очень быстро начинает сосредотачиваться. Если воскуривать кору ореха или листья ореха, то это сделает человека умнее. Акации. В случае, если воскуривать акацию, кору или цветы, или листья, то это создает возможность энергетическую, при котором человек может иметь детей а также даст возможность забеременеть человеку, у которого беременность не намечается. Я уже давно рассказывал о том, как можно работать с толстянкой. То есть если взять листочек толстянки и положить это себе в рот и думать о каком-нибудь человеке, то этот человек очень быстро в вашей жизни появится. Алоэ, в случае если воскуривать алоэ, то появляется у человека партнер, а также появляется тот человек, который хочет с ним дружить. В случае, если у вас один ребенок и не получается еще, чтобы у вас дети появились, вам необходимо воскуривать цветочки каланхоя. Базилик убирает неприятности из жизни человека. Тысячелистник к листике привлекает клиентов в ваш бизнес. Чертополох убирает зависть, если воскуривать рядом с собой или в квартире. Гвоздика защищает наших детей от сглазов и порт, в случае, если они плачут. Также, если воскуривать гвоздику в помещении, где спит ребенок, он будет более хорошо спать и высыпаться. Если воскуривать порошок из гороха или из цветов гороха, то сделает человека очень красноречивым. Если из коры и в дуба, даст человеку здоровье. Если воскуривать цветы зверобоя, то это уберет демонов, если возжигать нервные состояния. Если воскуривать анис, то разовьет у человека ясновидение. В случае, если воскуривать золотую розгу, уберет желание вредить вам. Если есть люди, которые хотят навредить, можно воскуривать. Если кору и листья ивы воскуривать, то это уберет плохие сны. В случае, если воскуривать иван траву, уберет нежелание на вас жениться. О! Это ж удобно. Представляете, не хочет никто на вас жениться. Что нужно делать? Необходимо уголек, и после этого воскуривать на этом угле иван-чай. После этого э, иван-чай будет убирать, иван-трава, вернее, будет убирать нежелание на вас жениться. Э, календула сделает женщину привлекательной. Каштан, если носить в кармане шарик из каштана, то всегда будете хорошо устраиваться на работу. Если у вас нет работы, наберите и положите во все карманы, которые у вас есть дома, в свои карманы, своих пиджаков и курток, положите по одному каштанчику, и после этого очень быстро устроитесь на работу. Не забудьте после того, когда вы устроитесь на работу, выбросить каштаны на двор или там, на улицу, или в мусор, потому что их можно использовать только один раз. Кедр. В случае, если вас куривать кедр, то у человека появляется возможность создать семью, у него появляется любимый человек. В случае, если воскуривать цветок клевера и думать о человеке, а, магия началась. Если взять цветок клевера, высушить его и воскуривать его на угле, то после этого у человека, о котором вы думаете, у него появится печаль по отношению к вам. То есть этот человек начнет печалиться, думать о вас, переживать по поводу вас. В случае, если воскуривать клен, даст очень много радости, создаст хорошее настроение в случае, если у вас вот такая печаль и тоска о человеке, там, умер кто-то в вашей семье, или в случае, если вы не можете забыть прошлую любовь, не можете забыть и простить человека или то, что он совершил, вам необходимо воскуривать э, листья конопли, она убирает тоску о человеке. В случае, если вы будете воскуривать корицу, то притяните любовников, особенно если это будет делать женщина, ну, будет делать женщина, также в случае, если воскуривать в помещении, где находится спальня, то сделает женщину страстной. Также воскуренная корица, есть еще одно растение, называется оно гвоздикоматочная. Вот гвоздикоматочная корица, они будут возбуждать женщину в случае, если воскуривать в спальне. Коровяк. Если его воскуривать, то будет помогать при ловле рыбы и животных. Также в случае, если есть коровяк в сарае, то будет оберегать животных от, будет оберегать животных от падения. То есть у них не будут появляться какие-либо заболевания. Коровяк является талисманом, оберегающим всех животных. В случае, если у вас где-то в квартире находятся какие-либо животные, то обязательно повесьте такой оберег в виде веточки высушенного коровяка. Вообще, я считаю, это растение очень красивым. Коровяк убирает у человека заболевания суставов. Коровяк убирает потенцию. Энергетический коровяк, в случае, если воскуривать, помогает человеку быть более сосредоточенным, умным. Правда, пахнет он не очень хорошо, если его воскуривать. Является мощнейшим оберегом для животных. Крапива, если ее воскуривать, то дети, которые живут с вами, становятся очень умными. В случае, если воскуривать, Кукурузные рыльца, об этом ничего не знаю. Початок кукурузы, в случае если держать где-нибудь высушенный початок кукурузы, то обязательно появляются дети. Кстати, очень древний обычай был такой, брать кукурузные початки в кукурузе высушенные, при этом обматывать э, тканью и разрисовывать в виде игрушек, считалось, что это приносит в жизнь рождения ребенка. Я с этим абсолютно согласен. У меня несколько детей и несколько, трое кукол стоит из початок сделанных и трое детей родилось. А, слава Богу, что я только три сделал тогда этих куклы, потому что если бы сделал больше, то сейчас, наверное, их было бы больше. Лаванда. Если воска, воскуривать цвет лаванды, то муж становится нежадным для женщины и все прощает, если она совершает какие-нибудь ошибки. На женщин не влияет никак. В случае, если ладан воскуривает в квартире, то успокаивает, расслабляет. Минус ладана, никто не хочет работать. Хочу вас сразу же как бы предупредить, ни в коем случае не воскуривайте ладан, потому что в случае, если вы будете воскуривать ладан в своей квартире то, или в своем бизнесе, то тогда у вас люди перестанут работать. Они будут ленивыми, будут медлительными. Также хочу сказать о том, что воскуренный ладан может стимулировать появление у человека артритов, а также от кости крутит. То есть если есть кисти, то именно от ладана кисти крутятся. Ладан ⁇ это такое смола Ладана, она создает очень сильные электромагнитные завихрения. И когда человек находится рядом с воскуриваемым Ладаном, то его тело, оно крутит, его крутит, в узлы завязывает. Именно поэтому тот, кто воскуривает Ладан, делает это обязательно в серебряной посуде. А в случае, если кто-то рядом находится и участвует воскуривание ладана или рядом находится то у этих людей очень часто появляется заболевание суставов кистей суставов но посмотрите на женщин которые находятся в церквях которые работают долго как правило у них есть проблемы которые связаны с вот с воскуриванием ладана работой свечей и так далее ну не будем о печальном лапчатка лапчатка принесет много поддержки в миру если Лопчатка очень красивый цветочек. У меня, кстати, вот здесь вот на вот этом кусте здесь есть и лопчатка, и папоротник, и есть дубовые листочки, есть рябина. Это все настоящее. Я вам сейчас оторву и покажу. Есть зверобой, есть иван-чай, вон синенький, ромашка полевая. Итак, лопчатка, в случае если вот эти желтенькие цветы лопчатки, они у нас там есть, если желтые цветочки лопчатки воскуривать, то тогда в мире, в котором вы живете, будет очень много поддержки, ежедневно будут находиться друзья, кто-то вас будет поддерживать. Мускатный орех, если его воскуривать, то это возбуждает сексуальное желание у женщины и мужчины. В случае, если воскуривать мяту, то это устраняет привороты у человека. В случае, если папоротник воскуривает, изгоняет зло и нечистую силу в квартире, а также у человека, который вдыхает такой дым. Если делать воскуривание полыни, то делает вас невидимым для врагов, но, к сожалению, еще и невидимым для денег». Поэтому в случае, если вы будете воскуривать у себя в квартире, можете смело это делать. Но в случае, если вы будете воскуривать это у себя на работе, где вы зарабатываете деньги, то это может сделать вас тоже невидимым вообще. Папоротник имеет качество делать человека невидимым. Это единственное магическое качество, которое есть у папоротника. Именно за это его качество и применяли в свое время в магии. Воскуривая папоротник, человек делается безразличным ко всему сам, и его как бы никто не замечает. Поэтому если вы будете ехать куда-нибудь за границу, и вам нужно будет что-то провести, то вам необходимо сделать воскуривание папоротника вокруг себя, а сам папоротник взять как талисман, при котором вас видеть никто не будет. Не возите никогда папоротник в машине, потому что в такую машину часто въезжают люди, потому что такая машина имеет качество энергетически быть невидимой. Папоротник – это энергия невидимости. Полынь аналогично имеет такое качество, он делает человека невидимым для врагов, но и для друзей тоже невидимым, поэтому в случае, если на вас идет негативное влияние, вы его чувствуете, то вам необходимо полынь воскуривать. Но если у вас нет денег, то я бы не рекомендовал вам использовать полынь и папоротник, потому что воскуривая их, вы становитесь невидимым ко всем энергиям, то есть вас никто не видит, включая Бога. Размарин. В случае, если вы воскуриваете розмарин, это укрепляет брак, делает людей теплыми по отношению друг к другу. Что-нибудь такое редкое, нужно сказать, молотая кость. В случае, если вы найдете кость и ее высушите, куриную кость или говяжью кость, свиную кость, все равно. В случае, если воскуривать молотую кость, то делает человека и людей, которые живут спокойными. В случае, если не высыпается в квартире и есть энергии, которые мешают людям высыпаться, рекомендую использовать вот такие порошки, кости для того, чтобы их воскуривать, чтобы все спали андрей андреевич я не понимаю как положить растения на угли их надо сначала высушить конечно предварительно нужно растения высушить после этого их необходимо в миксере измельчить в порошок и после этого брать щепотку и сыпать на уголь и подойдет ли в качестве прибора для воскуривания ладанка конечно подойдет а, когда-то сказали что четки хорошо делать из куша что такое куш ученица школы куш это грубо ягоды лотоса, но на самом деле я считаю, что это ягоды не лотоса, а ягоды очень редкого растения, которое есть в Индии, которое называется канопляное растение или конопляная древовидная лоза там какая-то. Вот у нее есть корни и там есть вот такие вот а, четочки из куша. Четки из куша можно заказать прямо напрямую в нашем магазине Кайлас Маркет. Есть мята и базилик, для чего их использовать? Ну, я же говорил, мята устраняет привороты у человека, а базилик, он как и розмарин, укрепляет брак и так далее. Кстати, сейчас идет очень интересный праздник, это праздник Ивана Купалы, и считается, что во время Ивана Купалы необходимо прыгать через костры. Так вот, я вам хочу сказать, что я на самом деле никогда не прыгну через костер. Объясню вам почему. Будучи человеком, который работает над тем, чтобы у него было очень большое количество психической энергии, я знаю, что в случае, если прыгнуть через костер или пройти через костер, то человек теряет огромное количество наработанной собой психической энергии. Таким образом, в случае, если человек прыгает через костер, то он теряет… Вот я целый год начитывал мантры, 18 лет работал с заклинаниями там работал с кодами какими-то, и после этого обнулить, или я не хочу больше с этим работать, вот для того, чтобы обнулить, я должен пройти через костер. То есть я должен несколько раз через него попрыгать и после этого полностью удалить программы. То есть ваши просьбы... Ваша магия, которую вы когда-либо использовали. Вот вы в начале года, в 2018 году делали магию и там, делали какие-то узлы, узы, выполняли какие-либо практики, построения какие-либо энергетические делали в себе. И после этого это все грубо связано в виде узла, который находится у нас под первой чакрой, то есть под нашей попой грубо. И после этого этот угол, Узел, он называется тайным узлом, астральным узлом. Если прыгает человек и огонь прикасается к этому астральному узлу, то все развязывается. И после этого все ваши задачи, все ваши идеи, все ваши там мантры, которые вы читали, все ваши коды, они будут начитаны за много лет, они будут вами потеряны. Ну, это обычным людям хорошо, которые живут, их там проклинают, ненавидят, делают порчи какие-то, они сами кого-то ненавидят, и после этого попрыгают через костер. Вот им будет легче. Если вы маги, то бойтесь костров, потому что костры для магов, они действительно не подходят. Не зря магов сжигали на кострах, представляете? Лавровый лист, если воскуривать. Лавровый лист, если воскуривать, то у человека появляется работа, у человека появляется терпимость. Дальше. Что делать, если смотреть долго на воду? Если смотреть на воду в океане или в море, то появляется ясновидение. Но океан забирает у человека элемент доброты, потому что океан это высокодуховное существо. Океан безвозмездно дает э, большое количество энергии тем людям, которые обитают в нем. В случае, если человек очень долго смотрит в океан, то океан забирает доброту. У человека человек становится злым, глядя в воду. Если человек подолгу смотрит в воду, он после этого может становиться агрессивным. Именно поэтому люди, вот моряки очень долго плавают в море, после этого выходят и становятся злыми. Пиратами стали. Вот если бы море оно приводило человека к спокойствию, то появились бы пираты когда-нибудь. Наверное, не появились бы. Правильно. Вода она делает человека недобрым. Но в воде, когда человек находится рядом с водой или смотрит в воду, у человека появляется канал ясновидения. У него появляются возможности, качества, где он может предсказывать события будущего но с водой не так легко работать, она очень отбирает у человека энергию, она отбирает внутреннюю, она как бы меняет у человека энергию, она отбирает савитурную, высокодуховную энергию, забирает у человека тепло, огонь и при этом отдает ему холод, но еще и холод вместе с элементом просматривания будущего. Таким образом, савитур просматривания в виде огненной энергии меняется на савитур водный. Человек, глядя в воду, становится злым, потому что вода вытягивает у человека духовность, вы представляете? Дальше, если находиться на ветру, могут ли какие-либо качества быть у того, о чем пишется сейчас в интернете, или говорится в интернете, или много очень людей говорят там, о практиках всевозможных? Ну, у меня есть тоже мнение. Я считаю, что если я занимаюсь профессиональной эзотерикой, то я через костер не буду прыгать, поэтому... В наш праздник, который называется праздником Ивана Купалы, в тот момент, когда люди разожгут костры и будут через них прыгать, я, к сожалению или к радости своей, никогда этого делать не буду. Меня многократно приглашали, чтобы я ходил по костру, а также прыгал, потому что считается это весело, здоровски, очень красиво. Я могу сказать, что этого делать никогда не буду, потому что считаю себя прежде всего человеком, который занимается оккультными практиками и магией, Поэтому костры для меня это плохо. Естественно, когда мы отдыхаем на море, я могу сказать, что с одной стороны мне очень хочется смотреть на море. Я могу сказать, что чем сильнее и красивее море, тем больше оно забирает у человека энергетику доброты. Я могу вспомнить, как мы отдыхали когда-то в Египте, помнишь? Отдыхали в Египте, и я это заметил у тех людей, которые находились вроде возле моря, отдыхали возле моря, но каждый раз, когда они не загорали, а смотрели подолгу на море, я наблюдал за их поведением, и они становились чрезвычайно агрессивными, нетерпеливыми, агрессивными, беспокойными, нервными. Ну, я могу сказать, что со временем я начал понимать, как работают эти энергии. Ну, сейчас я себе уже не позволяю подолгу смотреть на воду. Хотя в случае, если подолгу смотреть на воду, то вместе с агрессией приходит еще и качество, начинаешь хорошо просматривать. Самое лучшее место, где можно научиться просматривать и восполнить энергию э, Савитур, это пустыня рядом с водой, Египет, получается. С одной стороны ты меняешь духовность на ясновидение, с другой стороны за счет пустыни, глядя на пустыню, ты привлекаешь совету энергии, которая накапливает песок, который собирает энергию по частицам, забирая ее у солнца. Таким образом, с одной стороны ты меняешься, да, делаешь баланс вот такой. С одной стороны меняешь энергию или применяешь свою духовность, меняя ее на ясновидение. И с другой стороны, духовность взращиваешь в себе, просто обращая внимание на пустыню. Таким образом, все восстанавливается. Именно поэтому я очень часто езжу в Египет. Для меня страны с песком и морем одновременно. Это страны высокого духовного уровня, а также страны, где можно очень быстро накапливать ту энергию, которая больше всего необходима на самом деле эзотерику. Когда говорят о том, что Андрей Андреевич, там деревья и все остальное, я могу вам сказать, деревья очень часто не отдают свою энергию, деревья отдают энергию очень часто, эта энергия нам не нужна, то есть если человек, допустим, будет забирать энергию у альхи, то после этого человек становится озабоченным, нервным, психически неадекватным, все время веселым, не может сосредоточиться на своей жизни, ну и так далее. Знаете, собирание энергии у живых существ это еще и не очень... Этично, как бы, с моей стороны было бы. Я в свое время практиковал практики цигун и делал это каждый день, находясь там в каком-то парке. И практикуя это на протяжении трех месяцев лета, до осени начал замечать, что дерево начало обсыпаться и практически засохло. Ну, знаете, не хочется быть убийцем для деревьев. Когда его спилили, то это хоть не так э, гадко выглядит, знаете, хоть быстро убило, убил кто-то. А так, когда ты его еще и медленным образом ежедневно вытягиваешь у него энергию, то это очень так, ну, для меня не очень приятно. И я противник того, когда люди говорят, что можно брать у деревьев энергию, их все равно много. Я считаю, что у живых существ никаких не стоит брать энергию. Ну, все равно, давайте продолжать. Итак, как же влияет ветер, по моему мнению? Ветер выдувает у человека любые негативные мысли. Но если очень долго, то и любые мысли вообще. Поэтому человек, который находится все время на ветру, он может потерять свое сознание. Оно может просто вздуться. Я очень рекомендую подниматься в горы тем людям или находиться на ветру тем людям, у которых есть состояние мнительности. То есть, если человек мнительный, у него большое количество мыслей, не может никак успокоиться, я рекомендую этому человеку подниматься а, к ветру в какие-нибудь ущелья, там, где ветра очень много. Горы, если у человека закончились идеи, ничего не приходит на ум, то вам необходимы горы. Почему? Горы дают расширение восприятия мира дают человеку свободу, убирают у человека, им же поставленные ограничения. Но я бы рекомендовал вам вот что. Если ваш брак под вопросом, то вам горы не нужны. Поэтому если вы предварительно ругались по поводу того, что вы пойдете или не пойдете в горы, то я могу сказать вам, что в тот момент, когда вы подниметесь в горы, то у вас отношения разорвутся навсегда. Есть такая особенность. Если у вас... На земле были отношения плохие, вы поднимитесь в горы вдвоем или по отдельности, то у того, кто поднялся в горы, придет расширение сознания, он начнет думать: зачем мне этот человек, я без него лучше себя чувствую, и так далее. Поэтому с горами нужно тоже быть особенно аккуратным. У каждой эзотерики существует, у каждой палки существует два конца. Поэтому и при там очень много семинаров есть таких когда говорят вот горы они энергетически мощны это все энергия она дает человеку хорошую энергию ну да она дает человеку хорошую энергию но энергия энергия рознь. с одной стороны она может энергия гор может создать у человека возможность там великолепному глобальному предпринимательству, а с другой она может разорвать отношения в семье, где есть там дети и там все очень хорошо, понимаете? Я бы рассматривал палку с двух сторон. Если вам приходится смотреть на огонь, я бы не рекомендовал, наверное, использовать огонь во время того, когда вы вечером кушаете. Дело в том, что воскуривание огня и огонь, стоящий на столе, обязательно со временем приведет вас к тому, что между вами могут разорваться отношения. Именно поэтому я не рекомендую вас куривать на столе свечи. В случае, если вы хотите как-то работать с огнем, я рекомендую смотреть на него. Дело в том, что если человек смотрит на огонь и ни о чем не думает, то это лечит его мозг, потому что в индийской системе медицинской даже системе юридической мозг считается элементом огня у человека и считается что в случае если человек смотрит на огонь то это очищает его мозг и очищает его глаза именно поэтому если у человека есть запутанная ситуацию не может никак выйти из какой-нибудь ситуации не может никаким образом найти решение ситуации в которую он попал допустим там есть долги нечего отдать там есть проблемы с мужем, нет решения ответов на вопросы, я рекомендую в этот момент использовать просто э, небольшие, 5-минутные смотрения на обычный огонь, который может быть и от, комфор, и от комфорки газовой, и от свечи, и от костра, там, от чего угодно. Это не имеет значения. Имеет ли значение качество огня, когда он большой или маленький? Не имеет. Хоть маленький огонь в виде свечи, хоть большой огонь имеет одно и то же качество. Это качество возгорания или качество возгорания и уничтожения. В случае, если смотреть долго на огонь и о чем-то думать, то то, о чем вы думаете, сгорит. В случае, если смотреть на огонь просто так и ни о чем не думать, то тогда у вас будет проявление новых мыслей, хороших мыслей, здравого смысла улучшение сознания, улучшение восприятия мира, расширение сознания. Вообще, помните, я когда-то говорил на одной из своих ступеней о том, что в случае, если человек долго или подолгу смотрит на то, что ему нравится, то то, что ему нравится, станет частью его жизни в дальнейшем. Именно поэтому я очень часто советую тем людям, которые только женились, или только вышли замуж, как можно дольше и чаще обращать внимание на тех людей, которые рядом с вами находятся, а также появляться как можно чаще рядом с человеком, с которым вы живете, или заставлять его часто на вас смотреть, тогда этот человек, скорее всего, станет в дальнейшем частью вашей в жизни, возможно, даже навсегда. Дальше. Золото и шарик. Если носить на себе шарик из янтаря или шарик из золота, то никогда... Вас не будут обманывать. Таким образом, ну во всяком случае, просто не будете попадать на эту удочку обмана ну, практически никогда. Такой вот шарик, который носится на себе, это великая такая уникальная тайна, которая помогает человеку навсегда избавиться от лжи. Его нужно носить по возможности не на длинной цепочке, а на короткой. Шарик должен быть идеально круглый, идеально желтый, идеально отполированный. То есть он может быть сделан... А, не подходят шарики, сделанные из алмазов, не подходят шарики, сделанные из любых материалов. Я считаю, что кристалл такой можно использовать в виде янтаря или в виде золотого шарика, или в виде отполированного кабашона абсолютно круглого Какого-нибудь драгоценного или полудрагоценного, желтого абсолютно камушка, без, совершенно без прожило. Если у вас проблемы, если у вас проблемы в жизни, распалите костер и, глядя в дым от костра, думайте о том, что вы хотите, навсегда, чтобы это навсегда исчезло. Оказывается, костер и дым это два разных понятия. Если смотреть на дым, то то, о чем вы будете думать, навсегда исчезнет. В случае, если смотреть на костер, то тоже исчезнет. Но если смотреть в дым, то эффективность происходит более ярко выраженная. Почему я давал методы, когда смотрят на свечу, и не давал методы, когда смотрят на дым? На дым смотреть непрактично. Получается, в квартире мы можем вожечь свечу и дыма там нет никакого. Но вот в случае, если вы работаете на улице и у вас есть костер и у этого костра есть дым, то если вы в самом дыму будете представлять какую-либо проблему, там любовницу мужа или там проблему там здоровья или проблему там невозможности отдать долги или проблему там какую-либо еще, то эта проблема, смешавшись с дымом, будет в дальнейшем э, устранена. Это одна из таких глобальных магических Идей, которые существуют в магии, которые я преподаю. Почему я сегодня даю это все? Андрей Андрей, скажите, а можно ли сжигать в огне обрезанные волосы? В огне можно сжигать все, если вы хотите это потерять. Поэтому сжигая волосы в костре, вы можете потерять волосы навсегда. Нельзя сжигать деньги, вы можете навсегда потерять деньги. Вы понимаете, костер это то, что сжигает навсегда, поэтому к костру нужно очень аккуратно относиться. Если это деревья, то их можно сжигать, а если это личные ваши вещи, то вот не нужно сжигать. В случае, если сжигание происходит, то выделяется дым. Этот дым нужно кому-либо посвящать. Поэтому, если вы сжигаете свои волосы и говорите, я сжигаю свои волосы, а дым посвящаю, дальше говорите, своему богатству, материальному росту, то тогда, чем меньше будет на голове у вас волос, тем больше, чем, а, больше денег будет в жизни проистекать или приходить. Считаю, что сжигать волосы не стоит ни в коем случае. Но это тоже не, ну, не принципиально. Андрей Андреевич, какой обряд сделать, чтобы муж не гулял, приносил домой деньги? Уже рассказала об этом, разве вам этого мало? Андрей Андреевич, а существуют ли призна... призрачные аварии? Нет, такого не бывает. С горами соглашусь, так с первым мужем развелась. Видите, как произошло. Какую травку воскурить в торговом месте? Я это уже сегодня все рассказал. Я же говорил, чтобы было много клиентов, тысячи листей нужно воскуривать. В Днепре на озерах много змей были в домах. Помогите советам, как магически защититься. Есть трава, зверобой, полынь. Можно повоскуривать зверобой и полынь, тогда никаких змей не будет.